Здравствуйте, дорогие женщины. Именно обращаюсь к женщинам, потому что мне сказали, что аудитория женская. Но для меня это не новость. На сегодняшний день большая часть тех, кто ищет ответы на жизненные вопросы, это, в общем-то, женщины. И поэтому э, все мои творческие э, шаги... Все мое творчество в основном направлено на женщин. Тема э, древняя, тема стара как мир, но она тема отношения с детьми, тема возникновения проблем на этой почве, тема отношений в паре, в семье. Это действительно уже тысячелетие длится. Тысячи лет ставятся эти вопросы, тысячи лет решаются. И до сих пор решаются и решаются. И вы знаете, эти решения, они ну, не прекращаются э, и даже не замедляются. Несмотря на, э, вроде бы мы растем, развиваемся, идет эволюция, э, вопросы продолжают оставаться, и их решение вызывает трудности. То есть опыта не накопили. Так, чтобы из рода в род передавался какой-то опыт. Такое сейчас не происходит. Раньше это было. И какое-то время родители и дети жили в каком-то такой знаете неустойчивом равновесии, но равновесии. после ну, в России, Берем Россию, в первую очередь, во внимание, в России после революции все эти устои были порушены. Но они уже не соответствовали времени, поэтому они и разрушились. И после этого начало уже происходить вообще удивительное в отношениях мужчин и женщин. Такая э, Такой ковардак начался, что, э, наверное, никто из специалистов э, не предполагал, что в 20 веке э, начнутся такие баталии между мужчинами и женщинами, начнется эмансипация активная противостояния женщин мужчинам, например, в Швеции я вот был в Швеции, там есть ассоциация защиты мужчин от женщин от на... а, женского насилия от женского насилия. Согласитесь, что довольно необычная трактовка. Мы привыкли, что нужны создавать организации по защите от мужского насилия, а вот есть и такая уже форма. То есть мы, наверное, дошли вот в этих взаимоотношениях мужчины и женщины и с детьми, а с детьми что творится? Особенно с новыми детьми. Это вообще э, ни в какие уже не укладываются представления, рамки, какие-то ожидания. Вот. Поэтому мы с вами зашли, наверное, пришли к критической точке, когда надо искать выход уже более основательно. И этот выход должен быть очень-очень э, гармоничен, потому что слишком много затрагивается вопросов во взаимоотношениях мужчины и женщины. Очень много зависит от этого, много решается э, э, через отношения мужчины и женщины. Это и творчество, это реализация, это и деньги. Ну, здесь много всего. Поэтому и жизнь, и здоровье. Ну и так далее. Поэтому давайте сегодня с вами поговорим максимально глубоко, максимально честно. И, кстати, прошу вас задавать вопросы тоже максимально честно и глубоко. Но все-таки старайтесь задавать вопросы такие более глубокие, чтобы мы с вами могли раскрыть большую глубину. Потому что на обычные вопросы вы сможете найти ответы. В интернете много там всего, а я все-таки специалист, как меня коллеги называют, значит, первый в вопросах взаимоотношений мужчины и женщины, в вопросах семейных отношений. Поэтому обращайтесь ко мне с вопросами серьезными. Мои помощники зафиксирует ваши вопросы, отсортирует их, ну, в плане того, что много повторяется, так, чтобы было сконцентрировано, чтобы мы смогли с вами ответить на эти вопросы. Потом в конце нашей встречи я буду довольно долго отвечать и на вопросы. Итак, приступаем. Значит, отношения мужчин и женщин. Вы знаете, к сожалению, Большая часть тех кто, тех, кто входит в семейную жизнь, в отношения, мужско-женские отношения, даже не представляет, насколько это важно, насколько это значимо в жизни. Но это действительно так. Мы с вами живем в то время, когда многое открывается, много запретных каких-то знаний, запредельных знаний открывается. Так вот, в вопросах взаимоотношений мужчины и женщины тоже есть запретные, закрытые знания, и мы сегодня с вами их рассмотрим. Да, действительно, есть. Несмотря на многотысячелетнюю историю, оказывается, есть то, чего мы не всегда знаем. Ну, к примеру, к примеру, Многие из вас читали, наверное, мою книгу «Материнская любовь». Кстати, кто не читал, тот может получить подарок, скачать ее э, безоплатно. Э, эту книгу обязательно прочтите. Кто не читал, обязательно прочтите. Потому что это база, которая позволит вам э, начать решать главный вопрос и приобретать главный инструмент э, ваших дальнейших э, шагах в счастливой семейной жизни. Это грамотность, потому что самая большая беда, которая разрушает семьи, которая решает, ломает судьбы детей, да и взрослых, это безграмотность, безграмотность в семейных вопросах, безграмотность в вопросах жизни. Это самая большая беда, поэтому мы с вами будем вот эту грамотность сегодня наращивать. Так вот, смотрите, э, книга «Материнская любовь», она как раз откр открыла ту тайну, ту грань, который, о которой не задумывались. Представляете, сотни миллионов людей, миллиарды людей не задумывались о такой серьезнейшей проблеме, как избыточное материнское чувство. Представляете, вот давай до 90 сейчас скажу, 94 -го года, когда вышла эта книга, нет, вышла книга позже, до 94 -го года, когда я эту тему поднял и начал ее с ней работать, книга вышла позже, но где-то 10 лет я так ее скрупулезно, эту тему прорабатывал и готовился к вы, готовил к выход книги книги «Материнская любовь». Так вот, до 94 -го года Практически никто не ставил в мире, не ставил вопрос об избыточном материнском чувстве в таком объеме, в таку, на такую глубину и не понимал важности, супер важности этого, этого вопроса. Да, еще это там и в древних греков упоминалось о том, о том, о том что... Матери, с, с сын, но такого системного и глубокого э, взгляда на эту проблему. А это проблема номер один оказалось Проблема номер один, которая порождала огромное количество других проблем. Ну, к примеру, смотрите: избыточное материнское чувство. Избыточное материнское чувство. То есть, это чувство, которое превалирует в женщине, перекрывая все остальные ее э, чувства и интересы. Так вот, избыточное материнское чувство, я не называю даже это любовью, потому что там много э, э, замешано. Так вот, избыточное материнское чувство, смотрите, приводит к алкоголизму, наркомании, к игромании, к преступности, э, к другим зависимостям, э, делает мальчиков инфантильными. И они выходят в жизнь не то, не сё, как говорится, а то и вообще меняют пол. Это тоже, кстати, тоже есть база этому, есть в избыточном материнском чувстве. 80% всех, всех ушедших детей раньше родителей, то есть дети, которые уходят раньше родителей, независимо от возраста, 80% связаны с избыточным материнским чувством. 80%. Дальше. Это только такая часть. Очень много болезней связано именно с избыточным материнским чувством. Например, мужское бесплодие, низкая потенция, отсутствие возможности построить счастливую жизнь, счастливую жизнь. вообще построить счастливую жизнь. Это тоже связано с избыточным материнским чувством здесь не знаю какой процент но процент очень большой дальше идем дальше смотрите коррупционеры это тоже оттуда в большой степени поясню то есть они выходят в жизнь неполноценными личностями придавленными или в детстве или в, э, в бере, во время даже беременности допустим мальчики во время беременности уже приходят придавленные вот этим материнским чувством. Помните такую фразу? Наверное, многие из вас, женщины, кто рожал, вы не раз, скорее всего, говорили. Мой ребеночек, поглаживая животик. Мой ребеночек, понимаете? Мой. Не наш, а мой. Вот это, вот это одно слово уже вносит проблемы, создает проблемы ребенка. Понимаете, То есть все собственность. Так вот, таким образом: во время беременности, во время э, воспитания ломается э, энергетика э, мальчика, его, перестраивается вся структура его психики, и в, результате даже, и в результате даже это может сказаться и на физическом э, плане. То есть появляются отклонения и э, в здоровье. То есть вот это все очень сильно зависит от избыточного материнского чувства поэтому ну здесь много всего дальше еще избыточное материнское чувство порождает у человека вот придавленного матери порождает агрессивность в отношении женщин в отношении матери то что она он чувствует вот это давление он для него это проблема он с ней пытается бороться, противостоять, он агрессивен, и эта агрессия переносится на женщину. То есть такой мужчина идет агрессивен в отношении женщин, Потому что всю жизнь, начиная с беременности, его придавливала женщина, мать. И он потом, в общем-то, возвращает все это матери и другим женщинам. Ну и так далее. Дальше. Даже на международном уровне. Представляете? Вот я, может быть, для кого-то вообще запредельные вещи, но поверьте, когда такой, не ре, такая нереализованная личность, предавленная, агрессивная внутри, снаружи он может быть пушистый, мягкий, пушистый, но внутри вот эта агрессия к женщинам через мать, пришедшая, она присутствует и может проявляться в деятельности и может проявляться психической незрелости. То есть такой мужчина долго не созревает, и таких несозревших мужчин, то есть по-настоящему и не ставших мужчинами, более 60%. Понимаете? В возрасте после 50, больше 50% мужчин так и не стали по-настоящему мужчинами. Именно из-за вот этого придавленного своего состояния, начиная с беременности. И они... Они пытаются утвердиться, всячески пытаются утвердиться. То есть он чувствует свою неполноценность, осознает, не осознает, но чувствует, он пытается утвердиться. Каким образом? Силой. Это вот идут разные в спорт, там, в, силовой, в силовой спорт, в преступными, там, с помощью наркотиков. То есть пытается как-то выйти за пределы вот этих всех давлений. Дальше. Потом он старается закрепиться деньгами, властью, вообще рвущиеся во власть мужчины. Это явно, явно незрелые, явно придавленные с детства вот эти избыточные материнские чувства. Я проводил такую статистику, исследовал жизнь и психику многих известных личностей, в том числе руководителей государств. И хочу сказать, что 80% из них это незрелые психически незрелые личности, имеющие корни вот этой незрелости в глубоком детстве во взаимоотношениях с матерью. Когда мать, вот видите, мы проследили от здоровья человека до межгосударственных отношений. И вот такая незрелая личность может поднять и на войну людей, командуя своими, своим народом. Помните Саакашвили, который жевал галстук во время там, стресса перед телекамерой? Он повел на войну свой народ, своих солдат. Погубил много людей, и мирных, и в том числе своих солдат. И это явно психически незрелая личность. И имеющие явно проблемы там в этом вопросе я это все исследовал и могу как говорится подтверждать это э, достаточно э, четко обоснованно вот <coughs> вот это все вот это все э, заставляет к этой теме относиться очень э, ну очень глубоко и для меня вопрос избыточного материнского чувства – это вопрос номер один, который встает в каждой встрече практически, в каждой консультации с женщинами. Потому что женщины, которые выстроили гармоничные отношения в своей семье, действительно истинно гармоничные отношения со своими детьми, где дети не на первом месте. Таких женщин, согласитесь, не так много. посмотрите, вокруг, посмотрите на себя честно. Что у вас на первом месте? Кто у вас на первом месте? Я говорю, что, потому что у кого-то и работа на первом месте. Такое тоже бывает. Но вот чаще всего работа и дети. Но дети все-таки более всего, чаще всего стоят на первом месте. Там, где, в той семье, где дети на первом месте, обязательно будут проблемы. Обязательно. И у родителей, и у детей. В разной степени, зависит от многих факторов, но проблемы обязательно будут. Полноценно счастливой семьи в этом случае не будет. Как бы вы ни старались. Какие бы вы ни прошли семинары и тренинги, какие бы книги вы ни прочитали, какие бы консультации вы ни приняли. Если вы не решили вопрос вот, приоритетов, что в семье главное, кто в семье главный, и стоят на этом, э, на первом месте дети, то я сейчас другое не беру, потому что встречаются и коты, и собаки на первом месте, и так далее. Давайте не будем доходить до такого, но вот дети, работа, ну вот родители. Тоже родители тоже бывают на первом месте. Реже, но по крайней мере тоже у многих. Вот три фактора, которые ломают судьбы семей, судьбы отдельных людей и судьбы детей. Но больше всего именно вот это нарушение, когда дети стоят на первом месте. И так как, вот здесь вот простой механизм, чтобы вы понимали, уважаемые, простой механизм, если природой заложено, что ребенок должен находиться э, вот в этой семейной обстановке, в семейном кругу, на соответствующем месте, не на первом месте, то все и выстраивается так. Все к этому идет. Это природой заложено. Природой заложено. Но... Все вокруг этого выстраивается. И любое нарушение этого создает проблемы в семье. Например, ребенок на первом месте, родители сначала как говорится, предупреждают разными способами. Ребенок может болеть, у родителей могут быть проблемы в отношениях из-за этого. Ну и так далее. Материальное благостояние не растет. Ну и так далее. То есть много факторов, подсказывающих о том, что что-то не то в семье. А чаще всего надо смотреть. А кто у вас главный то в семье? Кто главный? Отец? Чаще всего нет. Дети? Да. Дети? Да. Вот дети? Чаще всего вы попадете в эту, в эту точку. Поэтому первый шаг который нужно сделать это честно посмотреть на свою жизнь посмотреть на свои отношения и увидеть кто и что у вас на первом месте почему я говорю еще что потому что кто понятно на первом месте должны быть вы сами лично вы лично вы на первом месте без всяких но вот Ребенок пока маленький, надо ему все, это он главный. Нет. Нет, нет и нет. Ребенок всегда должен занимать свое место. А его место, его место, обратите внимание, третье. Вот в системе ценностей семьи. Третье. Даже не второе. Скажите, а что, второе муж, что ли? Нет, друзья. На первом месте вы обязательно. Если вы себя не поставите на первое место, то имейте в виду, у вас обязательно будут какие-то проблемы. Я помню, была у меня, кстати, сейчас команда Новосибирская проводит это мероприятие. Новосибирские. Была конкретная ситуация. Сейчас просто вспомнил, вспомнил Новосибирский. Вот такая. Привели ко мне женщину, у которой серьезная болезнь, такая, от которой, в общем-то, долго не живут. Она живет но то и хуже, то чуть-чуть лучше, то хуже, то чуть-чуть лучше. Ее и туда, и туда, ее и за границей, и прочее. лечение самые разные, народные целители, и так далее, и экстрасенсы, и все. Чуть лучше, и снова плохо. И вот она и уйти не уходит, уже замучила себя. И замучила всех своих близких. И жить не живет полноценно. И вот привели ее ко мне. И начинаем с ней общаться. И выясняется, что она-то не на первом месте в своей жизни. Для нее одно главное, второе, третье. Но только не она сама. И вот как только она начинает думать о детях, в первую очередь. Там, о том, о сем, каких-то вот других вопросах, кроме себя, сразу у нее состояние ухудшается, и она уже на грани жизни. По приходит вот эта коса, а, точнее с косой женщина, она пугается, она начинает заниматься собой, активно там на себя внимание и прочее. Выходит снова, всплывает как поплавок. Всплыла, опять дети же, на детей, и снова погружается. И вот как этот поплавок туда-сюда, туда-сюда. И вот мы с ней глубоко проработали все, все нюансы выяснили, где она допускает такие вот э, ошибки. И знаете, все, пошла на поправку и выздоровела. Себя надо поставить на первое место, тогда все решается по-другому. Вы тогда способны решать все вопросы. В том числе и защитить детей, и помочь им там стать счастливым и прочее. Если вы все в первую очередь для, делаете для себя. То есть хотите, чтобы ребенок был счастлив? Станьте сами сначала счастливы, Все. Ребенок обязательно будет счастлив. Понимаете? И вот так во всем. Помните, я думаю, многие из вас летали, практически все. Что там говорится? Вначале оденьте маску кислородную на себя, а потом на ребенка. И так во всем. Если вы не способны сами что-то сделать, то как вы поможете детям? Если вы этого не имеете, как вы можете дать детям то, что вы не имеете? Как вы можете дать им счастье, если вы его не имеете? Ну, друзья мои, ну простые вопросы. Так вот эта простота, представляете, на нее никто не обращал внимания. И только вот с выхода моей книги начался потихоньку, потихоньку, не сразу. Знаете, не бум начался. А было очень много проблем с выходом этой книги. Одно издательство даже отказалось ее печатать. Потому что она, эта книга, Противоречило тем, тому святому материнству, о котором э, везде пишут и говорят. Да я не против. Я за святое материнство. Я как раз за святое материнство, в котором все на месте. Все на месте. Где дети на третьем месте. Но я Так вот, эта книга шла очень непросто. Некоторые мне такие отзывы присылали, что если бы был рядом, то, наверное, бы что-то со мной сделали, то есть такого формата даже были была реакция. И книгу выбрасывали, и даже сжигали, были так, ну, женщина, Я сожгла вашу книгу, что вы? Ну и так далее, и так далее. Понимаете? То есть это все настолько глубоко было. Задуман. А когда <смех> эта книга вышла, сейчас вспомню, на итальянском языке, <смех>, так там около издательства э, был, был, была даже демонстрация. Э, женщины, представляете, женские, э, э, итальянские мамочки, а это мамами, какие мамочки. вот. А, так вот, э, там вот, они устроили серьезные э, э, дебаты по этому поводу. Видите, как глубоко это заблуждение. И сейчас, сейчас надо вам очень внимательно к этому отнестись. Уважаемые друзья, милые женщины, поймите, простой вопрос. Поставить эти все на свои места. Вы на первом месте. Все для себя, до, от мелочей. Самое вкусное себе. Да. Как же так? Да вот так. Дети еще таких вкусностей поедят, которые вы и не узнаете. Дети еще будут так поживут, как вам еще не снилось. Поэтому, пожалуйста, делайте все. В первую очередь для себя. Живите счастливо, живите радостно. И вот тогда дети будут тоже счастливы и радостны. Поверьте, это так. Но представьте такую картину. Вот представьте такую картину. Вот наша Солнечная Система. Представляете, Солнце светит и вокруг него крутится планета. Так вот, представляете, если Солнце вдруг собирает лучики свои, концентрирует их на Земле и говорит, ах ты мой любимый, любимая моя дочка. Так вот, концентрирует. Что от Земли получится? Пар. Испарится. Так вот, также, когда родители, в первую очередь матери, концентрируют внимание на детях, дети, детей корежат, дети вырастают с проблемами, а то и погибают. Под этим, под этим мощнейшим лучом любви, а именно вот такого чувства, в котором любви-то на самом деле мало. то что если ты любишь ребенка, ты его отпустишь, ты позволишь ему быть личностью. Это не твоя собственность. Он пришел прожить свою жизнь. А вы только тот мостик, который как раз и привел его. И все. Этот мостик, вы его приняли, обеспечите ему рождение, взросление и выпустите в мир. Отпустите его. И тогда все будет происходить естественным способом у животных даже есть четкая четкий момент в инстинкте животного заложено что в определенный момент животное своих детенышей отбрасывает бьет копытом рогами там бед бодает а, то того что кусает и так далее может даже съесть и такое есть некоторых если если вовремя не детеныш не уйдет из поля зрения. Почему это делается? А иначе не будет продолжения рода. Иначе не будет из этого э, теленочка, который будет все время с мамой, не получится то. Понимаете? Так оно и есть в жизни. Посмотрите на своих взрослых детей. У кого дети прекрасно реализованы, сами все решают. И вам помогают, и радостные и счастливы, у них все по жизни идет как по ковровой дорожке. Вот если это так живут дети, значит, вы несколько шагов сделали. Я не уверен, что все, потому что ресурсы всегда есть. Но, по крайней мере, вы многое сделали для того, чтобы ваши дети реально были счастливы. Итак, счастье детей это начинается с вашего собственного счастья. Если вы развелись, вы одиноки, и пытаетесь помочь построить счастливую жизнь дочери или сыну, заблуждение – это иллюзия. Вы никак не поможете, вы будете только мешать. Вы только мешать. Или займитесь своей личной жизнью. Займитесь своей личной жизнью. Постройте свою личную жизнь счастливую, сделайте. Да нет, я там уже нажилась, там с мужчинами жить не хочу. Я вот то прочее, прочее, прочее. Хорошо. Пожалуйста. Хочешь так жить? Тогда не говори, что любишь детей. Не любишь детей своих. Это точно. Потому что в этом случае такая женщина, которая не хочет строить отношения с мужчинами быть счастливой женщиной, она является главным препятствием на пути к счастью детей. Вот, обратите внимание, друзья, я вам говорю очень откровенно у нас сегодня очень откровенный, честный разговор вот, о том, что на что вы часто не обращаете внимание. Даже стараетесь не обращать внимания, хотя чувствуете, что что-то здесь не то. Но не можем никак. Ну как же, это же мой ребенок. Не ваш ребенок. Это самостоятельная личность, которой вы дали дорогу. Да, открыли дорогу, открыли путь на земле. И радуйтесь, что вы сделали это. И к вам тогда будут относиться дети классно. Такая мать, которая сумела отпустить детей, это лучшая мать. Которая не пасет, не заботится, поверьте, не контролирует. Это лучшая мать. Все остальное это не мать. Это, знаете, <с결ит> <с결ит> у меня была такая ситуация. Презентовали, вышла книга на эстонском языке «Материнская любовь». И вот там презентация, книги, большой зал библиотеки. А издача, она по-русски, ну, не так уж четко говорит, но говорит. И вот она вышла на трибуны и говорит, вот мы издали книгу «Матерная любовь». В зале, а -а -а. она на меня смотрит, ну, в чем Я говорю, правильно, правильно. И она снова матерная любовь. Вы понимаете, это истина, действительно, это матерная любовь. Та матерная любовь, которая уничтожает детей. Ну вот, так что же тогда на второй в этой стене ценности? Вспомните. Наверное, трудно кому-то догадаться, кто не читал книгу «Материнская любовь». На втором месте находится ваше пространство жизни. Ваше пространство любви с мужем. А где же муж? А муж тоже на первом месте. А муж в первом месте. Когда вы живете одна, вы вместе в этой жизни. Но когда вы выходите замуж, будьте добры, потеснитесь. И поставьте на первое место его. Тогда будет все классно тогда будет замечательно. Но если вы, если вы поставите рядом с собой, вы даже себе, не детей поднять, вообще беда, себя не поставили, от а себя первое место и рядом ребенка поставили на первое, место. вы заложили от проблемы и ребенку, и мужу в целом вашей семье. Но ну вот так, уважаемые друзья, вот эта тайна, на самом деле, она не единственная в семейных отношениях, Очень даже не единственная. И вот у меня есть книга, которая называется «Проектируем счастливую семью». Я рассматриваю там много таких уникальных проявлений в жизни многие многие факторы, которые на которые мало кто обращает внимание, мало кто слабо связывают с семьей, слабо применяют это в семейных отношениях и из-за этого имеют огромные проблемы. Ну, к примеру, к примеру немного коснусь этого вопроса, потому что это вопрос вообще очень большой. Но если вы вас это заинтересует и вы увидите в этом какую-то сермяжную правду то пожалуйста можете по моим и по моим продуктам в общем-то выйти на этот вопрос и решить его а его решать решать надо свобода и семейные отношения свобода и любовь как они связаны вот об этом тоже мало кто задумывается но друзья мои любовь семье не может расти и развиваться без свободы. И вот свобода в отношениях должна быть очень тонка мудрая. Это свобода, пожалуй, у такие мысли возникли, остановитесь, я не о том говорю. В первую очередь свобода должна начинаться в голове. У каждого знание дает эту свободу. Нужно быть грамотным. Специалистам в семейных отношениях. И тогда, вот тогда, вы обретаете определенную степень свободы. Грамотность дает свободу, дает понимание, что зачем следует, откуда такие происходят события, то есть причинно-следственные связи и так далее. То есть грамотность раскрывает для вас пространство, и вы можете решать все вопросы более эффективно, более естественно, более. Просто. Так вот, еще одна тайна, которая э, тоже слабо исследована в, э, в жизни. И здесь действительно очень много проблем. Посмотрите вокруг, сколько разных ситуаций в семьях на почве несвободы. Это и треугольники разного плана, и четырехугольники там, и прочее, прочее. То есть много всякого. Это очень много проблем. А все из-за того, что люди неграмотны. И они ищут вот эту свободу на стороне. А свободу нужно построить внутри себя. Свободу нужно. Свободно сделать сознание. То есть наполнить его знаниями причем современными знаниями. Без всяких ограничений. Знание должно быть. То есть в сознании должна быть четкая картина счастливой жизни. А у кого она есть? Отсутствие вот этой четкой картины счастливой жизни, оно и не дает создание этой счастливой жизни. то что если в сознании этого нет, то его нет и в жизни. Как мы думаем, как мы и живем. И вот это вот отсутствие в сознании важности, свободы, это еще одна тайна, в которой надо обязательно прикоснуться, если вы хотите иметь счастливые, долгие отношения. Этот вопрос надо изучать. Пока он еще не столь сильно звучит, я об этом пишу, говорю, но этого пока мало. Это не подхвачено, так массово, как вот избыточно материнское чувство. Сейчас уже, когда я, помните, рассказывал, как я прокладывал дорогу этой книге, вообще этим знанием сколько препятствий было на пути. А сейчас об этом говорят практически все мастера, все блогеры и прочее, прочее все. Сейчас уже даже психологи, даже психологи, профессиональные психологи, тоже стали об этом говорить. Хотя они были одними из первых, кто в общем-то, не принимал мои знания. Я помню, <coughs> ко мне пришла женщина-психолог, у которой было лет уже ста, стажа психологического. Ей принесли мою книгу «Материнская любовь». Она ее не стала читать, посмотрела, говорит, это билетристика. Это, это не психолог. Это Он писатель, он не психолог. Американские психологи, это да, там все, что-то, четко, то, то. И отложил эту книгу. И когда через год погиб ее сын, она, говорит, я иду мимо шкафа, и эта книга выпадает мне под ноги. Я присела, ее начала листать, я начала ее читать, и пока я не прочитала всю, как книга небольшая, но все равно несколько часов я, говорит, не встала. Я поняла, что мне приносили спасение, сына. Если бы я это знала и реализовала, то мой сын был бы жив. Представляете, она приехала на годовщину смерти сына ко мне в Москву, издалека приехала и говорит, я приехала не на консультацию, я все поняла. Я приехала через вас попросить у сына прощения за то, что я... Вот так вот не дала ему дальше жить. Так что, друзья мои, психологи разные бывают. Мудрость эту книгу приняли хорошо, мало того, он ее рекомендует очень многим своим а, пациентам. И правильно делаю, потому что, выстроив вот эту вот всю систему знаний, свободным. Здесь вопрос опять о свободе. Эта книга дает свободу, потому что в сознании раскрываются многие вещи, уходят какие-то стереотипы, блоки, комплексы, и человек становится более свободным в принятии решений. Некоторые женщины говорят, я всю жизнь хотела так жить, так жить, но видела вокруг другое отношение к детям, я ломала себя и заставляла относиться к с этим по-другому, чем я хотел. Оказывается, я была права, и вы мне подтвердили. Теперь я, теперь я свободна в этом вопросе. Теперь я знаю, что я права, и буду так жить. А многие же на этом и живут. Как все, как так. Дети на первом месте. Детям надо купить квартиру. Детям надо то-то. Друзья мои, если вы, если вы парню, парню, сыну, Купите квартиру, а некоторые покупают еще в детстве, деньги есть, почему нет, заложим, его. поверьте, вы уже сломали его судьбу, вы уже заложили серьезную энергетическую проблему в его жизнь. Он уже, настоящий мужчина, не станет. Он будет иметь серьезные проблемы, если вы эту вещь не исправите. До черни тоже просто потому что, смотрите, простая картина, я с этим сталкиваюсь регулярно. На консультациях, поверьте, есть столько, через меня прошло десятки тысяч семей, столько всего насмотрелся, но в основном все типично. Так вот, если девушка получает подарок в квартиру, и вот она выходит в самостоятельной жизни, уже с квартиры она живет поверьте что в этом случае ей тоже заложены проблемы почему потому что настоящий мужчина он не будет жить в квартире жены раньше было даже такое а, выражение по моему назывался примак тот мужчина, который которого приняли в пространство жены, то есть это прям так такой был термин, говорящий о том, что это не совсем мужчина. Так вот настоящий мужчина к ней уже не подойдет, а не настоящий ну, тогда получает свои проблемы, а чаще всего к таким девушкам, которых обеспечили родители еще до свадьбы, до женитьбы до свадьбы, то к таким девушкам чаще всего приходят альфонсы, которые просто используют ее ресурсы в своих целях. Чаще всего. Не всегда, но чаще всего. Так вот, имейте в виду, девушку жильем должен обеспечить мужчина. Мужчина. А, скажите, как же, а где ей жить, работать, она хочет уехать в другой город, там прочее. Уважаемые родители, все очень просто. Да, она должна иметь какое-то жилье, работать, может быть, может быть. Но ее нужно настраивать на то, что все она должна получить через мужчину. Она может снимать жилье, помочь ей снимать жилье, но не сильно помогать. Потому что иначе она так и будет достаточно комфортно находиться в своем одиночестве и будет упираться в карьеру. А некоторые родители прям так и говорят, главное научись себя обеспечивать. Будь независимой, будь самостоятельной. И вот она становится независимой, самостоятельной. И, пожалуйста, весь вся жизнь на перекосяк. И потом она, после 30, создав себе карьеру, начинает задумываться об этом всем, о создании семьи и прочее. Родители уже, любящие ее, постоянно говорят, а где внуки и так далее. И вот здесь начинаются поиски, здесь начинается проблемы. Поэтому вот это вот избыточное родительское чувство, обеспечить материально своих детей, ну ладно, мы уже пож... прожили. Пож... Нет, да не пожили. Даже если вы имели достаточно денег, я уверен, я знаю просто, это. <с> тоже приходится много консультировать. Я знаю, что вы не жили. Вы пахали, вы зарабатывали, вы страдали. Вы снова и так далее, и так далее. То есть у вас был на другие Вы жили не для себя. Вы жили обеспечить свое материальное благосостояние, обеспечить материальное благосостояние детей, надо их выучить, надо их поставить на ноги. Вот этого Вы ставите их на голову, а не на ноги, если вы начинаете о них заботиться больше, чем о себе. Имейте в виду, вы ставите их на голову и на голове выпускаете жизнь. Согласитесь, на голове долго не пройдешь и далеко не уйдешь. Может, для кого-то неожиданные а, повороты, но, друзья мои, а, это это сейчас уже не новость. Сейчас об этом я говорю, говорят многие, и это уже не тайна. А, такая большая, как была раньше. Представляете, вот это все я говорил, вот это все я говорил начиная со средины 90-х годов <смех> и это конечно вызывало реакцию очень бурную но сейчас эта книга материнская любовь издана переиздана уже только в россии раз 50 на восьми языках то есть люди понимают и она пересдается пересдается передается. люди все больше больше вникают в ее и понимают важности ценности. Ну ее. Ну, и не, дело не в книге, конечно, самой, как в изделии, а в той информации, которая там есть. А информация простая. Поставьте, верно постройте систему чтобы... Прошу прошу, телефон. Сейчас я выключу, чтобы так вот, чтобы картина сложилась полностью, а это очень важно. Система ценностей, это вообще, вы знаете, у многих, да практически у всех, выстроенная система ценностей прибавляет 50%, как минимум 50%. К жизни. это ресурс удивительный. система ценности месте если вы собираетесь замуж и или есть уже муж обязательно место для него если его еще нет обязательно место для него не кошка с собакой там должны быть обязательно должно быть место для мужчины плодотапок как говорится и вот а если он есть уже, то рядом он вот. Вот это первое место. На втором месте это ваше пространство жизни. Это ваше пространство любви. Несколько становлюсь на этом, чтобы вы просто слова. примеру, обратите внимание на такую традицию. На Руси, не знаю, как у других народов, но вот этот вопрос я не исследовал, но вот на Руси я точно знаю. В родительскую спальню. По почевальню, как говорили, дети не имели права заходить. В родительской почевальне не было даже икон. Третьего даже Иисуса там не должно быть. Понимаете? Это алтарь любви мужчины и женщины, занимающих первое место. Это Солнце, вокруг которого, вот эта пара создает Солнце, вокруг которого четко по орбитам, не э, распадаясь, крутятся дети планеты. Так вот, опочивание. А что у нас сейчас происходит? Я встречал семьи, в которых дети спали с родителями, причем довольно долго. Пять лет это еще не это семь лет и 9 лет встреча. Знаете, это уже, конечно, патология, и из этого ребенка мало что хорошего выйдет, но это так. Вообще на эту тему столько фактов. Так вот, не хочу погружаться. Вы, если внимательно и честно, посмотрите на окружающие вас э, семьи. в свое сначала посмотрите на окружающие. И вы увидите огромное количество проблем в семье, где дети стоят на первом месте. Повнимательнее посмотрите. Это действительно так. И если вам повезет, и вы увидите семью, где дети не на первом месте, это классно. Это редко бывает, но вы можете это, если вам повезет, увидеть это. И вы увидите, что это другая семья, другое качество отношений. Так вот, идем дальше. На втором месте вот это пространство любви, пространство жизни. То есть нужно создать дом, жилье, ну или даже съемное, но его обустроить, чтобы пригласить ребенка. То есть сначала должна быть материальная база организована. На втором месте это все материально это домашние это домашний шалаш что это то где будут происходить взаимодействие семьи же потом вот все все естественно как птицы сначала встречаются любятся строят гнездо а потом туда вы яйца понимаете так и здесь все естественно должно быть. Создайте условия. И потом уже 5 детей. Так вот, они дети. Их место третье. И ближе. Ближе разрушат семью и сами могут погибнуть. Или будут иметь проблемы. Самое простое. Дальше это двинешь. Но здесь тоже есть трудности. Потеряна связь там и так далее. Вот третье место самое то. Самое лучшее. И вот так вот все отслеживать. отслеживайте. Отслеживайте, отслеживайте. Надо... Ваш ум завел вас в проблему. Надо жить вот так, как все, там, и прочее, прочее. В эти заблуждения там, от родителей, что-то, от бабушек, дедушек, которые жили именно по той испорченной системе ценностей. Вот оттуда все. Уберите это из ума. Ваш ум завел туда, в эту ситуацию. Пусть он вас и выводит. Научитесь именно так общаться с ним. Учитесь, смотрите, наблюдайте и делайте все более гармоничные, более верные выводы. Так вот, что дальше? На третьем месте дети. В этом случае они минимально болеют, в они или вообще не болеют, или в этом случае, и в этом случае они максимально реализуются. Это замечательные личности. Реализованные, активные, не подавленные, не инфантильные. Они стремятся трудиться, учиться, развиваться. То есть это естественный процесс роста. Им никто на них не давит, никто плиту э, родительской заботы не положил, не придавил их этим, контролем не ограничил, флажками не обставил. И он развивается естественно, легко и просто. Так вот, дальше на четвертом месте. На четвертом месте. Как вы думаете? Сейчас бы вас спросил, но у нас задержка в эфире, не буду ждать. На четвертом месте родители. Родители, род, корни. На четвертом месте, уважаемые. Не ближе. Ближе их подпустите. Разрушат семью. Дальше отпустите, потеряете связь с корнями и реализоваться. Вот именно это место. Как говорится, пришли, чай попьете? Ну хорошо, садитесь, чай попили, ну а теперь свободны. Ну шутка-шутка, но вы понимаете, все должно быть очень просто. А то мама приходит, проверила все шкафы, все помыла, почистила, приготовила там, трусы мужа своей дочери разложила по полочкам, все должно быть так, рубашки повесила, погладила своей энергии внесла. Все. Это уже проблема. Некоторые мужья ставят препятствия на пути такой тещи. Я помню, одна женщина пришла на консультацию с огромным негативом, даже я бы сказал, в адрес своего э, зятя. Как-то то есть она сделала все, она купила квартиру для души, чтобы быть рядом. У нее все от этой квартиры, она приходила, дочь там э, жила еще до свадьбы, все там, она все готовила ее, то-то-то она знала ее как свою, эту квартиру. И вот вышла дочь замуж, прошли там несколько дней прошло, после свадьбы, все, все нормально. Она их не тревожила. Потом поднимается к ним. Раз, дверь, ключ. Не открывает. Она смотрит, ничего не поняла. Может, та же ошиблась. Спустилась вниз. Нет, поднялась. Нормально все. Это квартира. Стучит. Открывает. Взять. А что вы мне... Что, почему у меня ключ? А я дверь сменил? Или там замок сменил? Не помню уже. Как так? Это же... Извините, теща. Ваше время закончилось. И закрою перед ней дверь. И правильно сделал. Замечательно. Уважаю такого мужчину. Он, конечно, примак. Но он, я чувствую, поставит все на место. Вот. Я не знаю, как дальше у них развивались события. Но тещу я постарался привести в порядок. И объяснить ей, что ваш зять, радуйтесь, что вашей дочери такой зять. Такой зять опора действительно женщин. Он не позволит никому вмешиваться в свою семью, даже вам. Расслабьтесь и успокойтесь. Ну вот, вот такие вот моменты. И согласитесь, вот сейчас я рассказываю, я думаю, я уверен, у вас возникают много своих собственных картин из собственной жизни, из жизни своих близких, друзей, знакомых, и вы наверняка рассматривая этот опыт вот, жизни уже более честно более мудрыми такими глазами с помощью вот той элементарной грамотности которую я сейчас вам дал а это простая грамотность это простая тайна которая в общем то видите как раз была закрыта может быть даже сказать специально чтобы люди страдали, чтобы люди имели проблемы. Ну, не будем об этом говорить. Главное, что это открыто, и можно этим воспользоваться, этими знаниями, и жить более счастливо. Но это не единственная тайна. Я уже говорил, что вот та же система ценностей. То же самое. Никто этому нигде не учил. А нужно этому. Вот в школах это надо преподавать. Но в школы не попадешь, школы закрыты для того, чтобы люди были несчастливы, туда запускают только какие-то программы, которые на самом деле для жизни-то и не нужны особо. Вот, честно признайтесь, что дети получают там не то, что нужно. Ну ладно, сейчас не об этом речь. Сейчас мы посмотрим, а что же в нашей следующей э, ступени? Где же наша любимая работа? Так вот, Работа, деятельность на пятом месте. Уважаемые, на пятом месте. Вашей системе ценности должна быть на пятом месте. И поверьте, когда она там, не на первом месте, не на втором, она приносит наибольший доход. Наибольший доход. Парадокс. Сейчас вы палываете, люди просто пашут. Чуть ли 12, 14 часов в сутки. И что? Хорошо живут? Да, может быть, и материально там, но все остальное. О здоровье, о отношениях, о, силе, о с детьми. От вашей похоты До революции, до революции, в России, вот в городах, люди все организации все кроме ну, непрерывных производств все организации работали до обеда до обеда прочее так далее так далее так далее до обеда успевали изжили а сейчас всех включили такую гонку Сейчас просто идет эксплуатация. За малые деньги человеку вынужден пахать очень, очень много. И что, тема такая? Да нельзя. Не все системе дела, а дело опять же ваши. Помните, я говорил, что свобода начинается с головы. Так вот, тот, кто пашет, это не свободный человек. Если он в голове навел порядок, поверьте, у него изменится деятельность. Он уже будет жить по-другому. Жить по-другому. Свободный человек, он другой человек. К примеру, уберите. Ну вот, простая, простой пример, который вам э, для многих, я думаю, важен. Вот Москва. Многие живут в Москве. Многие рвутся в Москву. Где жить? Ну, Согласитесь, чаще всего живут, живут не рядом с работой. Потому что рядом с работой найти жилье, если работа там особенно в центре, где-то там это вообще совершенно другие цены и так далее. То есть живут в спальных районах. В спальных районах работы нет. Но там зато дешевое жилье можно купить. И в общем-то потом. Жилье есть, и вот ноги рвутся, ведь это жилье. Таким образом включает в себя большую степень свободы. То есть купив жилье, человек привязан к этому месту. И он вынужден или работу искать какую-то поблизости, но она не подходит ему, она не нравится. Или вынужден полтора-два часа в одну сторону каждый день. А в две стороны 3-4 часа, то и больше. Я как-то посчитал, даже не, потом нашел даже подтверждение своим словам, кто-то считал еще точнее, что человек, вот живущий и вот так вот ездит полтора часа в день, и обратно полтора часа, а это нормально, это нормальная цифра, это не редкость, это действительно, это еще мало. Так вот, он таким образом, за свой стаж, он 4-5 лет проводит в пробках. 4-5 лет. Согласитесь, что это, это не свобода. Скажите, а как же быть? Вы знаете, я имел квартиру в семье, ой, в Москве. И хорошую квартиру, все. Но я ее оставил жене. И сам стал жить, снимая жилье. Я специально такой провел опыт. Несколько лет жил, по Москве снимал, так и выберу место, где мне интересно, поживу там. Сня, снимал коттеджи вокруг Москвы, недалеко, в пределах там, 5 или 10 километров Атомкад. То есть так, чтобы было легко добраться. То есть я пожил таким способом из своего личного опыта хочу вам сказать, что это намного лучше. Я снимаю жилье, то, которое мне нравится, которое по мне, оно отвечает моим запросам. Я вот не напрягся там, не купил там какую-нибудь, знаете, 60-70 квадратов, и это считается, о, это, это мало для человека, понимаете? Сто квадратов – это для человека менее еще, а то и мало. То есть костюмчик, а жилье – это как костюм, должен быть по размеру, по размеру, друзья, не зажимаясь. Поэтому я снимал по своему размеру. Я снимал коттеджи, я снимал квартиру. Да, в общей сумме я отдал много денег за съемку. Но я когда-то жил в хорошей жилище. Да и то, например, вот последнюю квартиру, в которой я жил, в квартиру в Москве я снимал, я ее снимал в таком районе, когда у меня под окнами парк, озера, хороший дом и охрана, там и прочее все. Сира. Э, почти 200 квадратов. То есть такую квартиру я не куплю никогда. Она стоит там десятки миллионов рублей. Зачем мне вытягивать? но ну, я пожил не классно. Я жил там 7 лет. Она мне очень понравилась. Я вот путешествовал, путешествовал, нашел ее место и жил там. И я доволен что я жил все эти годы в себе в удовольствие, в радость. Так что, друзья мои, это вот свобода. Это свобода. А когда вы нацелены на то, чтобы обрести жилье, причем жилье, не соответствующее вам зачастую. А если дети появятся? А нужно еще что-то. И пошло, и пошло, и поехало. Понимаете? То есть, подумайте как много в вашей жизни таких несвобод которые мешают быть счастливыми которые мешают проявиться раскрытию вашей любви потому что когда вы не свободны вы напряжены когда вы вам тесно в этом жилье когда у нас не устраивает но но ваша вы кровушка вы его это ваша кровинушка вы в нее уложили столько сил энергии куда ждеть и так далее то согласитесь это как радости жизни не приведет. Маленькая небольшой отступ от, от общей нашей темы. Но это все равно те вопросы, на которые надо отвечать, которые надо ставить и на них отвечать. Отвечать мудро. Мы же, общий наш вот настрой сегодняшней беседы, он направлен на то, чтобы мы жили счастливо. И все вот эти мои откровения, все зарисовки, они должны помочь вам в этом. Я уверен, что они помогают, потому что они все это проверены жизнью. Еще маленький такой вот момент. Ну, просто вот такими маленькими зарисовками показываю глубочайший спектр всех э, тех вопросов, которые затрагивают э, вот, тема счастья. И на каждый этот вопрос есть реальные ответы. Мы специально и создали академию для того, чтобы учить людей этому, быть счастливыми. 10 месяцев, правда, обучения, но онлайн. И вы выходите со всеми этими знаниями. Вы находите решение на все свои вопросы. То есть вот такой процесс, он позволяет действительно стать грамотным и свободным. Вот, к примеру, еще одна Маленькая грамотность, но очень важно. Все должно в человеке соответствовать его внутреннему состоянию. И его тело, здоровье тела, то есть если вы имеете определенный какой-то статус человека, статус работника там какого-то, может быть, а может быть, статус общественный, да свой просто внутренний статус, который для вас важен, вы себя цените на такое, так то, на что вы цените, должно быть проявлено во всем. Чаще всего это заканчивается одеждой. Вот одежда, и то не все. Мужчины зачастую и на это не обращают внимания. Нет, друзья, одежда должна отвечать вашему внутреннему состоянию. Тело должно отвечать. Это должно отвечать и жилье. Должна отвечать и машина. Сейчас у многих машин, а то и не одна, машина должна тоже отвечать этому статусу. И вот обратите внимание, все должно быть в соответствии. Кто-то из кожи вылез, купил супер машину Но она не соответствует его жилью. Она не соответствует его одежде. И поверьте, проблема. Ее ли украд... или она или попадет в аварию. То есть она не соответствует человеку. Это маленькая зарисовка, но у меня сын, еще будучи школьником, лето работал, и говорит, я хочу купить себе классный телефон. Я говорю, слушай, но тебе рано еще этот телефон. Это не твой не твой уровень. Ты еще не дорос до него. Нет, я хочу. Ну хорошо, твои же деньги заработал. Купил. Буквально через несколько дней его в парке встретили, отобрали телефон. Ну все. Понимаете, то есть это естественно. Когда нет соответствия, это несоответствие обязательно вылезет боком. Если ты здоровье не занимаешься, оно тебе сходит. Если одежды не знаешь, то есть, то тебя так и будут принимать, как, знаете, ну, ну и так далее. Вот. Поэтому сесть в красивую машину нужно выехать из красивого дома в красивой одежде. Вот делайте это так, поверьте. И у вас многие вопросы, жизненные вопросы, вопросы деятельности, творчества будут решаться по-другому. Это одной женщине я посоветовал. Она приехала из Питера, у нее несколько там было салонов, там, бутики, там прочее. В общем, она при деньгах. И вот мы с ней беседуем, и не может никак она построить свою личную жизнь. Ну, это обычная условия. Я говорю, да, знаешь, давай начнем вот с чего. Давай наведем порядок в твоем соответствии, в твоем соответствии со всем тем, что ты имеешь. Давай все это придем в соответствие. Какая машина? Ой, да ты что? Ну, разве на такой машине тебе надо ездить? Вот езжай сейчас, вот первое, что сделай, приезжай и сядь в салон. Что же я ей посоветовал тогда? По-моему, в общем, какую-то очень дорогую марку, я сейчас не помню детали. Даже не Porsche, а что-то. Ну, в общем, что-то такое очень солидное. Говорит, ты сядь и почувствуй. Почувствуй вот одну, сядь, другую, третью. То, что я посоветовал, ну ладно, может быть, это тебе подойдет, а может, быть, другое. И почувствовать, на несколько классов выше машины возьми, это будет твой статус. Она села в машину, прямо оттуда мне звонили, говорит, ну, серьезно, сижу уже 20 минут, наслаждаюсь. И мало того, у меня пришли, то есть она села только в салоне, еще не купила. У меня, говорит, пришли уже озарения, как мне перестроить мой бизнес, то, что я уже замоталась, не и она действительно, она купила эту машину, она перестроила свой бизнес, она вышла замуж. То есть, понимаете, соответствие вопрос, это тоже очень важно. И это соответствие, оно тоже идет оттуда, от этой внутренней свободы, о чем я говорю. Это то, что родители. И не заложили это. Потому что сами же в несоответствии Вот чем надо делиться, уважаемые. Родители должны показывать пример. Они корни. А если в корнях непорядок, если корни гниловаты, то как? Вот здесь надо наводить порядок. И вот здесь мы сейчас еще одну. Вернемся к началу. Помните, я сказал, что есть тайны в семейных, и жизненных вопросов. И вот вам еще одну тайну. Для кого-то это уже не тайна, потому что кто-то, может быть, уже а, посмотрел мою видеокнигу Новая правда об отцах. В частности, вот на конференции на Авито я об этом говорил. Очень еще раз хочу поблагодарить организаторов за этот замечательный процесс, супер процесс, особенно важный в наше время, восхищаюсь этой командой и готов их поддерживать в любом начинании. И вот, так вот, новая правда, матца, друзья мои, милые женщины, огромное количество проблем, огромное количество проблем в жизни женщин. Из-за невыстроенных отношений с отцом и невыстроенных отношений к отцу. То есть есть неприятие отца, обиды на отца, и так далее вплоть до негатива, вплоть до, как говорится, отторжение своей жизни, но есть и такие, которые настолько любят своего папочку, своего отца, что это мешает построить личную жизнь. Потому что, потому что, уважаемые женщины, милые женщины, кто не смотрел этот еще видеоклуб, посмотрите обязательно. Это момент зрелости женщины, когда она в отце видит не отца, а мужчину. Она так, так и говорит, отец, ты классный мужчина, я тебя люблю. Это только в этом случае состоялась ее настоящая зрелость. Когда женщина в отце видит будущего. Это один из вопросов, как, как отнес к тайнам. Это действительно так, потому что э, в этой тайне об отцах много других тайн. Эта тайна об отцах включает в себя много тайн. Вот то, что я сказал, например, что к отцу надо относиться как к мужчине. Согласитесь, это далеко не во всех семьях существует. Очень редко, когда родители, мать, например, говорит дочь, ты относись к отцу как к мужчине. Вы слышали в своей семье? Вам так говорили? Скорее всего, нет. А вы своим девочкам говорили дочерям? Нет. А в этом... На этом рождается проблема, потому что они не знают этого. И вот приходится сейчас, уже постфактум, когда прожита большая часть жизни, когда получен много проблем, вот эту, вот эту тайну открывать и жить уже в соответствии другой, другого состояния, уже в соответствии с сознаниями А знания простые. Очень простые. Но они были сокрыты действительно долгое время. И мало кто об этом знал. Мало, очень мало. Даже сейчас, когда я начинаю об этом говорить, все далеко. Это же как с книгой <laughs> материнской любовь. Это что, что вы говорите? Кто говорит такие вещи? Это же что-то запредельное. А я говорю следующее. Уважаемые женщины, детей в жизнь приводит отец да отец и кто в этом разобрался вот кто посмотрел эту видео книгу кто послушал мои какие-то другие выступления тот со мной согласится и соглашается и говорит действительно это так и приводит факты пример. так вот детей в жизни. отец это тогда когда это рождается нормально это когда процесс идет естественно Бывают неестественные ситуации, когда в жизнь приводит детей женщины. Но это неестественная ситуация с соответствующими проблемами. Так вот, дело в том, что э, исходите из такой простой истины. Отец и мать должны быть равны в рождении ребенка. Обязательно равны. Только в этом случае родиться... Здоровый и перспективный ребенок. Только в этом случае, только в этом случае можно назвать мать и отца святыми. То, что святых родит, родится ад. И мы когда говорим святымство, почему мы забываем, что без второй части святости, без святого отцовства, Ничего не произойдет. Ангел не родится. А родится что-то не, не ангельское. Значит, отец тоже должен быть свет. А что это такое? Так вот, первый шаг к пониманию роли отца и его ценности, это нужно понять, что дети приходят через отцов. Именно отцы, начиная в свои 12 лет, притягивают к себе души будущих детей. То есть когда будущему отцу исполняется, ну там 12-13 лет, когда происходит у него, у него точно так же, как и у женщины, в определенное время, в определенный час, происходит созревание. Это сплеск всплеск духовный притягивает как раз. У него такой, вспышка такая. Экстросенсы видят этот момент а это важный момент это такая вспышка лотос над головой на которой как бабочки на свет прилетают души будущих детей все и он идет дальше по жизни с этим букетом и потом они вместе вместе эти души будущих детей и отцы подыскивают мать и дальше уже идет по следующему кругу где уже включается материя, мать в ведет уже дальше ребенка в жизнь. То есть, понимаете, а вот этот период, период э, ведет отец. Но и это не все. Это только часть. Еще тайна одна. Отцы сопровождают своих детей энергетически всю жизнь. До ухода детей из жизни. Всю жизнь. Причем независимо от того, где они находятся. Рядом ли, далеко ли, или на том свете. Неважно. Продолжает питать своих детей, причем питает очень высокими энергиями, качественными. Независимо от того, кто он, президент или бомж. Он питает ребенка чистыми энергиями, идущими из сердца. То есть вот это вот такие простые вещи, простые знания, они, к сожалению, были сокрыты. И только сейчас мы их открываем. Ну раз открываем, друзья, давайте их осваивать. Вы знаете, вот в науке есть такое выражение. Новые знания или истины проходят три этапа. Освоение. Первый этап. Этого не может быть. Второй этап. В этом что-то есть. Третий этап. Кто же этого не знает? Так вот, друзья, как с материнской любовью? Сначала мне говорили, этого не может быть. Вы что вы? Замахнулись на святое материнство. Это не так. Потом все больше и больше стали задумываться об этом. Да, что-то в этом есть. А теперь все об этом говорят. И вот я вам говорю для тех, кто еще не до конца понял важность и ценность этого, этих знаний. Друзья мои, честный разговор, я бы мог вам накопить пустить десятки сотни примеров, но не буду засорять время этими примерами вы их в жизни найдете гораздо больше даже чем я посмотрите вокруг в каждой семье вы найдете проявление, проявление системы ценностей самых важных вопросов или и или, или влияние родителей там контроль и так далее так далее так далее понимаете то есть это все, это даже в анекдотах уже, такие вещи говорят, уже, уже анекдоты уже на эту тему. Сынок, сними селфи. Ты почему не одел шапку? Или другой, известный тоже ему. Мама, не стягивай с меня, не, не укрывай меня ночью. Ну, сынок, я хочу, чтобы ты... Тебе было тепло. Мама, ты стягиваешь одеяло с моей жены. Понимаете? То есть, ну, друзья мои, ну, мир уже не знает, как говорить. А, огромное количество смертей детей. Помните, самолет погиб с детьми. Вот я только вчера вспоминал, с уфинц, уфинцами разговаривал. А, богатых, а, богатые элиты, дети полетели в Европу и погибли. Простой, трагический, ужасный пример, но и это не учит, не учит родителей посмотреть на это по-другому, посмотреть на свои отношения к детям. Нет, одних угробили, будут теперь перекинуть всю любовь на оставшихся. И будет та же проблема не хочу на этой ноте заканчивать, поэтому прошу вас, вопросы, через вопросы я смогу ответить достаточно, еще, может быть, глубже. Итак, я сейчас набираю помощницу, она будет по громкой связи мне зачитывать вопросы. И я так, так, так. Мы здесь не набросались только. Сейчас даже. Алло. Светлана, добрый день. Да. И представляю вам Светлану. Да. наш сотрудник академии, она подобрала, рассортировала вопросы и выбрала те, которые наиболее, я думаю, подходящие для темы и для увеличения глубины рассмотрения этого вопроса. Пожалуйста, Светлана. Uh -huh. Да, друзья, добрый день. Я рассортировала вопросы. Сначала будут вопросы о детях, а потом уже об отношениях в паре. И первый вопрос, касающийся детей, тоже несколько вопросов объединила, связанные с как найти баланс или есть ли такие критерии, с помощью которых можно понимать, что это уже не материнская любовь. То есть баланс именно в отношении интернет-игр и гаджетов и э, критерии вот именно в каком возрасте отпускать детей давать меньше контроля и даст ли это спорт вопрос на самом деле действительно самый живой трепещий потому что понимаем некоторые женщины говорят, понимаем важность отпустить, но попробуй отпусти, и он сейчас сразу сядет в компьютер и его оттуда не вытащишь. Да, мы берем уже середину пути воспитания, то конечно уже налог. уже многое, что создали для того, что уже надо исправлять, причем исправлять значительно труднее, чем воспитывать изначально. И вот это исправление, конечно, потребует от вас много сил и времени. В этом случае, когда вот особенно игровые зависимости, зависимости от гаджетов, здесь нужен, конечно, контроль и очень разумные, разумные какие-то действия, которые ограничивают это Вплоть до каких-то там соответствующих поощрений, Проведение бесед. И очень важный момент это действительно замещение. Замещение этого чем-то более интересным. И здесь спортивные секции, какие-то другие, может быть, организованные мероприятия, они могут стать такой заметной, и тоже здесь надо. Здесь надо проявлять родителям, когда уже упущено, когда с детства эта проблема уже не решалась должным летах, а потом ребенок... И, вот, это все должно быть очень мудро. Вести с самого детства, потихонечку давать эти все и объяснять, но параллельно давать другие интересы, то есть показывать, что это только часть, маленькая часть, а есть вот то, то, то, то развивать, развивать, развивать, конечно, это требует времени. У родителей часто этого времени нет. Часто я даже знаю, лучше дать ему там планшет или телефон, пусть сидит, лишь бы не мешал, ну и так далее. Это воспитание, и это не есть решение проблемы. Это только порождает проблемы. Если вы пригласили в жизнь детей, будьте добры, будьте добры, занимайтесь воспитанием. И что это значит? Это значит, надо иметь достаточно времени. А как так? Она даже работает. мои. здесь есть путь. Вот когда вы постав... расставите всю систему ценностей, когда вы очень э, глубоко построите отношения на свободе и любви со своими э, любимыми, поверьте, мужчина будет зарабатывать, получать несколько раз больше, чем он сейчас это делает. И вы можете меньше трудиться, а больше уделять время воспитанию. То есть нужно решать все в корне. И это, этот процесс он всегда имеет, даст результат. Начните не сразу, потихоньку, потихоньку, шаг за шагом, шаг за шагом вы сможете добиться все-таки результата. Где-то ограничениями, где-то поощрениями, где-то дополнительным контролем, где-то заменой. Но это процесс, этим процессом надо заниматься. Вы родители, вы что, привели только для того, чтобы порадоваться пока он маленький там всю сю-мусю только для этого вы же... или для того, чтобы вам обеспечил старость. <смех> Забудьте это, обеспечите старость сами. Не надо рассчитывать на детей. Ни в коем случае. Не ставьте перед ними эту задачу. Не напоминайте им об этом. Понимаете? Это вы должны сами все себе обеспечить. Это вот тоже важный момент, который одна, тоже одна из небольших тайн, которые надо четко для себя, то есть не детей, не детей обеспечивать всем необходимым после выхода их из обучения и свою старость самим обеспечить обязательно. Но это отдельный разговор. Так что, друзья мои, степ-бай-степ, step step, раз наломали уже дров, то надо потихоньку все эти поленницы разбирать. Надо время, а время находите именно через вот такое вот построение новых отношений в семье, в новой системе ценностей, где вы и он на первом месте, вы и мужчина, я имею в виду. А если его нет, то площадка для этого должна быть четко соблюдаться, вот. Вот в том числе и внешне даже, то тогда все вы решите. Благодарю. Благодарю, Благодаря Александрович. И следующий вопрос. Ребенку 8 лет, и он проявляет неуважение к взрослым. И обратная ситуация. Пишет мама вопрос, что она кричит на своего ребенка и не может решить этот вопрос. И звучит вопрос так: достаточно ли расставить все по своим местам в иерархии, или нужно что-то еще исправлять? То есть какие последствия у таких вот моментов? <къем> ну вот этот вопрос как раз четко показывает нарушенную систему ценностей. Ребенок, который не уважает своих родителей, явно явно не видит уважения родителей к себе. К себе они не уважают себя, родителей. Ребенок не видит уважение родителей э, к ним самим. И поэтому он к ним так относится. Родители должны уважать друг друга и уважать этот э, свой статус и свое место. Поэтому, а дети должны там быть. Вот это, это обеспечивает, это изначально. <coughs> Когда вот этого вот это неуважение э, э, к родителям, э, когда уважения к родителям нет, то здесь же проявляется и вот этот вот крик. Почему женщина кричит? Потому что ребенок не слушает. Они слушают почему? Потому что не, не, не обращает внимания, не уважает Ниться так, как чего стоит эта женщина. То есть она не поставила себя так, чтобы... Ее оценил ребенок. Вообще, имейте в виду, ребенок вообще ценит. Вот. Запомните еще одна маленькая тайна. Особенно, особенно мальчики. Ценит не мать, а женщину в матери. А да, он подавляет социума вот этих всех установок всех стереотипов мать это святое да в нем это где-то отголоски есть да это важно мама мама да и все но если мать женщина поверьте уважение к ней будет на порядок выше по женски одевается по женски ведет себя по женски с ним разговаривает когда она уже с детства к мальчику обращается мужчина ты классный ты мужчина супер и так далее и вот это все в этом случае он будет действительно к ней относиться по-другому и он будет кричать и дочь тоже дочь когда будет в матери она тоже стремится быть женщиной но здесь очень тонкий вопрос дочь может ревностно относиться к матери а здесь можно сыграть по-другому здесь нужно дочь включить со своей подруги и, и с ней советоваться дочь а что мне вот а это мне подходит или нет а посоветуй подумаем моим гардеробом поможет по моим и понять что к чему и ты мне подказ ты все знаешь там ты то то то понять и пошло то есть таким образом она из ревности перейдет в помощницу подругу к вам и тогда тоже отношения будут достаточно гармоничные видите все на ну, вообще на самом деле поблагодарю. Антон благодарю и э, вопрос о чувстве вины одна женщина пишет что у нее чувство вины, когда э, не оставляют детей в надежных руках, а сами отдыхают. Как избавиться от этого чувства вины? А другая женщина живет с нелюбимым мужем, э, потому что э, боится ощущать э, ну, травму у детей после развода, и поэтому ничего не меняет в своей жизни. Ну, здесь это два вопроса разных. Хорошо, я постараюсь ответить. Вина здесь просто присутствует, чувство вины, но оно имеет разные корни. Да, ведь время с кем-то, здесь надо, конечно, подходить более грамотно и мудро. Здесь тоже вопрос развития родителей, развития личности родителей. Сейчас уже для, для кого не секрет, что есть еще и энергетические тела у человека, и как они взаимодействуют вот, с окружающим пространством, что родителям нужно иметь высокую степень энергетики. То есть их энергетическое состояние должно быть высоким мощным, тогда оно защищает детей. Дети в этом случае не болеют, и рядом с ними находятся в хорошем состоянии и так далее. То есть они чувствуют себя комфортно рядом с детьми, рядом с родителями. То есть вот это вот энергетическая составляющая родителей, это сейчас очень важно. Особенно сейчас, когда идет мощнейшее энергетическое воздействие на всех людей на детей тоже. Дети, родителям нужно обретать свое мощное энергетическое, духовное состояние. Это защита, это важно. И в таком случае уже вы можете, э, при определенных условиях, вы можете даже э, и на расстоянии держать детей, при определенных навыках, а эти методы уже известны, э, э, они есть, на определенном расстоянии можете держать. Э, пространство детей в хорошем, хорошем качестве и не бояться за них. Но лучше все-таки подстраховаться и э, э, оставлять с теми людьми, которые энергетически тоже достаточно комфортные и для детей и для вас, где у вас с ними есть резонанс. Э, у нас так получилось в один момент, э, дочь пришлось буквально короткое время, там где-то на полднях оставить женщины ну, знакомый, но мы с ней никогда не оставляли ее и не подготовили к этому к взаимодействию. И вот и дочь мы ее снабдили игрушками. Главная игрушка, которая с ней всегда энергетически ее поддерживает, это тигренок. Вот тигренок, который мы купили с ней вместе где-то там, Малайзии, там и прочее. То есть такой да, классный тигренок. Вот он был ее, она с ним спала, и все-все. Я все. а, вот а, побыла у этой женщины игрушка, Тигренок пропал. Я сразу понял, в чем дело. Пропал бесследно. А, я понял, что вот как животные защищают а, своих хозяев, Уходят, берут на себя проблему и уходят, и умирают где-то или вообще уходят. А, так вот то же самое произошло с Тигренком. Тигренок для нее уже был как живой, а для детей это всегда живое. Он взял на себя вот ту э, не, не очень качественную энергию вот этой женщины и ушел. То есть вот таким образом защитил э, дочь. С этим, этим тигренком была целая проблема, потому что такого тигренка больше нигде не было, нельзя было найти. Это для них была трагедия, и вот мы долго, и по интернету, и во всех странах там прочее, нет и все, не можем найти. И вот, но мир, дать, мог все-таки организовать. Я как-то пересекал одну границу, и в этой границе, в каком-то маленьком киоске пограничном. Смотрю на полочке стоит одна единственная игрушка, больше там все, кока-кола, прочие чипсы и одна игрушка, этот тигренок сидит. И Я его привожу ей. Это было ну, фантастик. Благодарю мир до сих пор за это. Дочь продолжает с ним общаться, этот тигренок. То есть вот я, ну это уже другая история, но я просто к чему надо это учитывать, уважаемые родители, надо слышать уметь слышать своих детей, с кем они хотят общаться, с кем не хотят. Например, садик э, выбирала дочь сама. Мы ходили по многим садикам, и вот там, где ей понравилось, мы там только остан... э, останавливалась, И только там она туда ходила. Это надо учитывать, потому что дети чувствуют энергетику гораздо лучше. А особенно современные дети. Поэтому, уважаемые родители, вы, как правило, я уверен, все 100%, и я в том числе, мы отстаем от своих детей. Отстаем от своих Нужно заниматься, нужно бегом бежать в своем развитии, чтобы соответствовать их уровню восприятия мира. Тогда мы будем для них актуальны. Тогда они, не будут... они будут нас уважать, ценить и обращаться к нам и так далее. Потому что они хотя бы как минимум почувствуют равную. А то э, можно услышать такое что ребенок говорит, да, ты ничего не знаешь, ты, ты вообще безграмотный. То есть, Например, оттенять такими словами. Это, это реально, и не надо обижаться. Надо это просто знак читать, и бежать, и развиваться. Вот. По поводу э, второй ситуации, когда... Э, как, да, ну и не бойтесь оставаться детей, там нормально, это как раз снятие вот ваших контролирующих функций, это смещение детей на их нужное место. Единственное, вы не привязываете их к ним. Тогда вам легко оставлять, они легко будут чувствовать в любом пространстве. Наша дочь она чувствует в, любом, в любой ситуации себя комфортно, потому что мы ее не привязываем. Вот. и то есть, Поэтому легко и будет оставить. Ребенок адаптируется сам, он настраивается, он сам устраивает всю композицию. Но помогать надо. Помогать надо энергетически, проверять, чувствовать, спрашивать, как, что и так далее. И в следующий раз уже как-то корректировать. Или дать этим, кого вы оставляете, прочитать книгу, хотя бы мою книгу «Материнская любовь». Ну ладно, шутка. Так вот. То есть какая-то, чтобы энергетика звучала более-менее мудрая теперь по поводу того что женщина живет с нелюбимым мужем и ради детей друзья это самый плохой случай для детей ну и для женщины конечно и для мужчины тоже потому что он тоже не развивается полноценно потому что рядом не любящая его полноценная женщина даже пусть не совсем не любит, а не совсем любит. И то это плохо. Мужчина не реализуется полноценно, у него закрыты пути, ему трудно реализоваться в полную силу. Поэтому здесь, а у детей, у детей тоже закладываются проблемы. Закладываются проблемы, потому что детям важно чтобы хотя бы один родитель был счастлив и радостен. А когда живут двое под одной крышей, и оба не совсем счастливы, а кто-то и совсем несчастлив, то согласитесь детям иметь хорошую жизнь это очень проблематично. Поэтому решайте сами. Вы или по-настоящему любите детей, и тогда вы обеспечите им счастливую жизнь. Сами становитесь. Счастливы. Учитесь любить мужчин. Может быть, и люб... полюбите мужа. Но если нет, то полюбите другого. Но с... создавайте счастье. Тогда вы действительно будете счастливы и подарите детям счастье. И ваша совесть будет чиста. Благодарю. Благодарю, Анатолий Александрович. Следующий вопрос такой. Она признает, что номочка для своего мужа. Она не чувствует мужа стержень и не может на него опереться. Но хочет быть истинной женщиной. Как быть настоящей женщиной для мужчины? Какая роль жены в семье, а не в бараке? Ну, то, что она высказала уже, хочет быть настоящей женщиной, вот это и есть путь, как мужчину сделать, помочь ему не сделать, а помочь ему стать мужчиной. Дело в том, что Именно через состояние женственности. Понимаете, мужчинами не рождаются. Женщинами рождаются, а мужчинами нет. Мужчинами становятся. И вот становление мужчины всегда идет, обратите внимание, не столь с отцом. Отец-дух, он присутствует в нем изначально. А вот становление характера и прочее, прочее всего, мужских качеств раскрытия, происходит рядом с женщиной. Именно женщиной. Не мамочкой, не матерью, а женщиной. И вот чем более мать женщина, чем более она к нему относится как к мужчине, тем быстрее э, сын ее станет мужчиной. Тем быстрее муж станет мужчиной. Если уж вы э, вышли замуж за не совсем мужчину, незрелого мужчину, ну, начинайте тогда спешить в сторону раскрытия женских качеств. Вот у нас там женский клуб, в частности, у нас есть, да и вообще это таких... То есть раскрытие женских качеств, это вообще, я считаю, азбука, с которой женщины надо начинать. Потому что женщины живут в основном на 3, 5, 7 отселенных женских качествах, а их более 200. Вот и посудите. Вот ваши ресурсы, вот ваши возможности. Если вы раскроете, вот, вот женщина спрашивает, не любит мужа, живет рядом с нелюбимым. А вы раскроете еще десятка-два своих качеств. И может быть вы как раз и раскроете те качества, которые откроют вам путь и к вашему мужу. Разводиться всегда надо на взлете, а не на падении. Понимаете? на взлете, вложите в себя, станьте женщиной. Если после этого ваш мужчина все равно вам не, не любим, и он не видит в вас особых изменений, ну, тогда вас увидит другой, и вы увидите другого. Тогда будете, будет счастье уже другим. Но обязательно должны быть счастливыми и радостными. Обязательно. Это важно для вас, для вашего здоровья, для вашей жизни и для ваших детей. Благодарю. Александрович, только вопросов а, о том, а, когда уже взрослых детей, которые здесь как раз пишут, да, контролирует мать или отец, а, как с ними взаимодействовать, чтобы они а, не пытались влиять на жизнь. Но Здесь, я так понимаю, вопрос стороны детей даже больше, наверное. Да-да, да, да, верно. Угу. Родители, родители вмешиваются в жизнь детей до тех пор, пока их дети, дети. Пока они не взрослые. Дальше они тоже будут пытаться, когда повзрослеет ребенок, тоже повзрослеет, я не имею в виду календарный возраст, а я имею в виду психический и духовный возраст. Даже когда, вот, вот я тоже, мама долго меня еще пытала контролировать, несмотря на мои там, все регалии, как говорится, в этом вопросе в том числе. Но она контролировала уже не так. Мы с ней спокойно разговаривали, там, решали разные вопросы. И этот контроль ну, заключался просто в любопытстве. И хотелось э, пообщаться, больше внимания. В частности, внимание вот это тоже. Нужно учитывать, что родители, нужно внимание. В общем-то, более лояльное. Лечу в самолете, вот, летел в самолете, только прилетел. Uh, и Стюарт, uh, парень, говорит, вы знаете, он меня узнал, говорит, вы знаете, вот у меня uh, такой вопрос, провел такую микроконсультацию. Он говорит, знаете, моя мама пишет мне столько в WhatsApp, говорит, ну просто пишет и пишет, ну и делать особо нечего, поэтому пишет и пишет, а мне читать-то некогда, я уж и так, и ругался с ней, и прочее, все. Я говорю, слушай, ну, ну будь взрослым человеком. Женщине просто нужно внимание, нужно есть, не поговорить, надо. А, делай следующее. Вот она пишет, видишь, пошли, ну, тебе ж труд, труд, трудно нажать смайлик, трудно ждать, послать сердечко, а, поцелуйчик. ну Сделай это, нажми. Она писала полчаса, а ты за две секунды ответил. Весь ваш, ваш общение. Но она удовлетворена будет. А иногда раз в день напиши. Мам, какая ты у меня классная женщина. Ну, а что так можно называть? Конечно, можно. Чтобы чувствовала от себя к женщине. Тогда глядишь, на нее, это начнет просыпаться, и может быть она задумается и выйдет замуж. А вообще-то, говорю, бери задачу, выдать маму замуж так вот это из этого складывается вот такой вот процесс действительно ее, мать одна ее нужно обязательно выдать замуж или хотя бы ну чтобы у нее был друг у нее была другая сфера интересов и так далее это ваша это ваша задача друзья ваша задача детей мама должна быть счастлива а в свою очередь, это мало, но ваша помочь родителям, это тоже еще одна из важных тайн. Тайны я беру в кавычки, все это время я слово тайна беру в кавычки. Вы понимаете, что это шутка. На самом деле это не тайны, это просто наша безграмотность и тупость. А, вот. <клёх> а все это вообще-то в мире есть. То, что я говорил и про избыточное телевизорское чувство, и про отцовство, все это есть, мы просто не хотели этого знать или ленились это знать. Так вот, выдать замуж, если отец присутствует вместе рядом с матерью, то построить между ними хорошие отношения, куда-то вместе отправить, отдыхать, там прочее, то есть что-то делать такое, что их сближает, что помогает им быть вместе, решать какие-то совместные вопросы и так далее. То есть вот это... И таким образом вы избавитесь от излишнего контроля. Поверните их друг к другу, пусть они таким образом взаимодействуют как мужчины и женщины. На это делайте упор. И тогда Или хотя бы на здоровье направьте их усилия. Помогайте им быть здоровыми, наводите какие-то для них, создавайте для них условия для этого здоровья. Какие-то абонементы, какие-то подписки там на... Если газеты, журналы выпишите им соответствующие, пусть читают, интересуются. На их адрес просто выписали, все, пусть приходят, как я делал в свое время. В интернет какие-то ссылочки давать. В общем, помогайте им развиваться. Это верный путь. И, завершая вот этот вопрос, именно ответ на этот вопрос. Нужно понимать, если родители достают вас... Значит, вы, незрелая личность, и еще не, не до конца решили вопросы с родителями. Ну, вот так. Это уж как мы же сегодня... У нас разговор о честности. Все по-честному <laughs> и о честности. Так вот, это вам тоже для знаний. Благодарю. Благодарю, Александр Александрович. Вопрос... Об одиночестве. Женщина пишет: На что обратить внимание, если не получается встретить мужчину? Три года назад развелась, и больше нет серьезных отношений. Чаще всего женщина, разведенная, не может построить отношения из-за того, что она не отпустила предыдущего мужа. В каком плане? Даже если она сама от него ушла. Это еще не значит, что она его отпустила. <laughs> То есть это даже внутреннее отпускание. Это значит не иметь никаких претензий, никаких желаний, никаких каких-то требований и так далее. То есть действительно уважать, ценить, благодарить и любить. Любить. Да, уважаемый. Все У вас есть любовь? Вот Сохранить эту любовь, уважение. Тем более, если он да, отец детей ваших. Это дружеские, любовные отношения это важно. Поэтому вот это, надо, это надо сделать. Вот. И поэтому здесь это первое. Второе. Раз развелись, значит в том браке вы были, но ну, может даже семья, в семье тоже бывают разводы. Когда осознанно, с двух сторон принятое решение, это тоже какой-то шаг в новое развитие. Была семья хорошая, но нужно перейти в новые качества. Пожалуйста, такой вариант тоже может Новые качества семьи, это тоже может идти через развод. Так вот, нужно, значит, открыть в себе новые женские ресурсы. Новые женские ресурсы. И тогда откроется многое. Новые женские ресурсы. А для этого, ну, Светлана, надо завершать нам, наверное, у нас уже время заканчивается. Я так понимаю, что нам говорят организаторы? Да, уже 14, уже, да. Благодарю. Благодарю, Антон Александрович. Да, благодарю, Светлана, благодарю, друзья, вас за то, что задали вопросы. Вы все, все вопросы, конечно, я не отвечу, но в моих книгах, в моих продуктах вы сможете найти очень многое, но окажетесь в нашем пространстве, будем общаться. Еще раз благодарю, благодарю организаторов за этот замечательный процесс, за новую порцию более грамотных, более мудрых мужчин и женщин, то, что женщины обязательно передадут мужчинам кое-что. Кстати, маленькая тайна напоследок. Женщина легко может мужчине передать все, что она знает, читает, изучает, но не путем, не путем долбления его головы, а только через секс. Во время оргазма женщина может передать мужчине все, что она хочет ему передать. Используйте почаще этот инструмент. Благодарю. До свидания.